Ай Астатрек-нож Нормально Слушай А, 20 тысяч Ой, неплохо А это неплохо Нифига тут скины Я вас категорически приветствую, подписчики данного YouTube-канала, с вами, как всегда, я Несменный, ну а куда ж я, в принципе, делаюсь, денусь, денусь, денусь, человек-человек, вы мне писали, гагадроп, гагадроп, гагадроп, новые кейсы прикольные по 100 тысяч добавили, открой, открой, открой, ну окей, мы начинаем эту серию, кстати, ребят, одмины немного поддержали, поэтому ссылочка на сайт будет в прикрепе, также промик халявный на вот этот барабан бонусов тоже будет в прикрепленном комментарии, поэтому переходите халява на барабан есть, вот, кстати, этот промик, нажимаем применить, крутим барабан бонусов, так, мне тут бонус на пополнение выпадал, поэтому крутить еще раз, кстати, этот же промик дает вам 15% на пополнение, и что там не выпало, что это такое, ох, ты мне рандомный скин выпал, прикольно, причем какой-то дорогой, типа, а, не, окей, что это такое? Слушай, а, скин за пополнение от 4000 рублей. Ну, неплохо, 400 рублей, нормально. Блять, такой XT бонуса нигде не видел, интересно достаточно. Вот, короче, промик, плюс к депу и на барабан. Я вам сказал, что это все будет прикрепить, это все один промик. Ссылочка будет на сайт там же. Начнем, наверное, мы э, с самой интересной, в принципе, части данного видеоролика. Вот этих вот премиум кейсов, которые вы меня в комментах просили открыть. Самый дорогой стоит 100 тысяч. Сегодня мы начнем с кейса за 40 тысяч. И каждый ролик у нас, получается, будет раз, два, три, четыре ролика будем открывать по одному ну не по одному может по несколько кейсов. ну короче сегодня у нас за 40 тысяч ну вот эти вот я пропустила хотя может откроем не знаю суть в том что в следующем ролике кейс за 60 потом за 80 и потом за соточку откроем единственное попрошу вас на данном видеоролике натыкать полторы тысячи лукусов тыкаем полторашка есть все я начинаю записывать смотрим что можно выбить кстати с кейса за 100 тысяч здесь аж ну типа реально крутые скины то есть и наклейка и bypower и утреневое и титановское короче очень прикольный кейс да я думаю до этого дойдем главное ну от вас я хочу получить полтора тысяч лайков на данном видеоролике. Кстати, у них тут какая-то акция есть. Так, это недоступно еще скоро-скоро. А, вот это, вот это Шон. Так, 1500, самое дорогое, АВП Desert Hydra. 10 тысяч пуль, у меня их 45 тысяч, ну потому что балик 45 тысяч. Хорошо, если мы 5000 пуль зальем, купить, что это такое? Недостаточно ПТ? Так, окей, А1 купить. А, все, я понял, там, короче, один вот этот зал стоит, типа, 10 тысяч пуль, у меня 45 тысяч Короче, надо куда-то стрельнуть, я пока до конца не вдуплил, как это работает, но, допустим, сюда А, то есть, я понял, смотри, нам что-то дорогое может выпасть, окей, О окей, давай еще купим Так, ну мы, в теории, можем сразу три выстрела купить, я так понимаю Ой, неплохо, двушка, еще раз, давай куда-нибудь сюда 4К, нормально. Ну, Но, короче, чтобы вот эту вот тему купить, надо 10 тысяч депнуть. Ну, типа, ебать! Аста-трек нож, нормально Надо, короче, 10 тысяч закинуть, тогда можете вот эту тему долбануть Так, есть за 5 тысяч, мы давай один купим Ну тут, я так понимаю, скины типа подешевле будут Что тут было? Ну да, они тут подешевле Блин, ну прикольная тема Осталось 500, на 500 купим мы получаем 288 Нормально Короче, 45к было, все это дело мы продаем. Уверен, что хотите все примет, предметы продать, да И 62... 62... 62 тысячи на балансе мы имеем В целом, нормалды Блин, давно на ГГА не заходил может, непривычно, честно говоря. У них, кстати, еще вот сборочки есть. Короче, когда твой оборот, например, с уже до миллиона, а, до миллиона, до 100 тысяч рублей доходит, можно вот такой кейс бесплатно открыть. Тоже, прикольная тема. Сегодня все проверим, сегодня все посмотрим. Ну, давай сразу начнем с кейса после половых. Испытаний, что тут есть. Ну, скинов не так много, но, блин, типа, они достаточно крутые. То есть коготь кровавого паутина и все. Рать будешь как падла последняя. Так, фастом не открываем. кей за 40к, короче. Сразу с интересного начинаем. Посмотрим. Чу дропнется, бля, я надеюсь на что-то годное. Слушай! А сколько он стоит? Подожди. 60 тысяч, нормально, а, слушай, бля, окей, 20к еще осталось, неплохо, в целом-то окуп не такой большой, то есть, получается, сколько стоит этот нож? 60 тысяч рублев. и, кстати, сразу смотри, фришные кейсы доступны стали прикольно, да, но по факту окуп небольшой, ну, блин, ладно, в минус не ушли, хорошо, поношенный сразу откроем, давай, двадцаточка, ну, сегодня три кейса долбанем, а дальше уже в каждом ролике по э, дорогому Кейсику, слушай, блин, ну это такая себе тема Она дешевая, бля, это ГГ А, 20 тысяч, ёпты, я нормально из мира выпал Офигеть, а почему из изумрудный дракон так дорого стоит, воу Хорошо, хорошо, ну и закаленный в боях откроем Тут уже менее интересные скины, конечно же, потому что кейс подешевле И его мы давай сразу, ну, два раза долбанем, что нет Ой, интересная, кстати, прокрутка, когда ты несколько кейс открываешь Ой, неплохо! А это неплохо! А он тут дешевле! Он тут 9 тысяч стоит. Бля! <смех> мне нравится. Пока мне нравится, но мы здесь обсер а, словили. Хорошо. Ладно. Еще, кстати, есть мистический кейс. Тоже прикольная тема. Я так понимаю, что, типа, каждый раз, когда ты нажимаешь, нажимаешь открыть кейс, он, типа, генерирует. Гене-генерирует. Генери генерирует состав вот этого кейса. Окей. А, кстати, ни прокрутки ничего нет. Ну, тут, типа, хрен его знает, что выпадет. Понятно, мы в минус ушли, потому что, ну, типа, ну, тут нет списка. Прикольная достаточно тема. Ну, вот, ты 900 а можно кейса купить, как бы, ну, хотелось бы, гг, дроп, можно, пожалуйста, что тут, блядь, баланс можно, вот просто, да, хуяк с баланс выпал, хотелось бы скин какой-нибудь интересный, 1200, ой, эмортал кейс, что, мне кейс какой-то выпал, а сколько он стоит, ну-ка, подожди, открыть. О, ты, бля. а что, а сколько стоит кейс, продать, сколько кейс, а, нормально, мне кейс за косарь выпал. Прикольно. Блин, ну вот, а если типа, ладно, фастом не будем, а то еще не сломается, ну нафиг. Нельзя, к сожалению, несколько, 3 700, нормально. Нельзя, к сожалению, несколько кейсов за раз вот таких открыть. Вот было бы прикольно. Ре реализовали бы возможность. Ну, типа, по бокам бы добавили, допустим, хочу 5 кейсов открыть. Ну, добавьте его по бокам 5 кейсов, чтобы я открывал. Вот это было бы классно. В целом, интересно, возможность, типа фришного открытия кейсов. Ладно, мы так как нафиг весь баланс в сериям, давай на другие кейсы. А еще, кстати, у нас сегодня элитный будет открываться, который, типа, чтобы открыть, нужно столько оборота. Ну, блин, вот че-чу, адреса. Другие кейсы тут в принципе есть Например, кейс за 5 400 А, это как карточкой надо открыть Окей, открыть 4 300 Ёпта, нифига тут скины Нормально, не, ну давай-ка попробуем А вообще по содержимому я даже не чекну Бля, вой, хочу вой Дай-ка нахуй вой вот сюда мне, оп, открыть 14 тысяч, нормально Вот это уже движух пошла Продать, так, давай еще раз открыть Ну куда-нибудь сюда, 3000 тысячи, ёпта Ну все, 14 выпало, считай сейчас на отсос подсяду, да Давай сюда долбанем 4300, ёпты. Ну, блядь, статрек-калаш. Ну, блин, а, по-моему, раньше было можно по несколько кейсов за раз долбить. Если мне не изменяет моя память. А такое тоже, как бы, может быть. Но, по-моему, можно было по несколько кейсов фигачить. Если, опять же, я не ошибаюсь. бля ну, мы про просто по вьёбам идём. Ну, что это такое? Ну, блин, ну... 2500, Все, выпало 14к с кейса. И, и Станиславыч начал от Сосаныч делать. Ну, что, блядь, опять 200. Ну, ладно, хотя бы так. Ну, пиздец, тут скины ДЛ, блядь. Дэл, сука. Тут Дэл был. Что за... Что за меня где-то объебали или что? Блядь. Давай мы быстренько пополним баланс этим ножом. Но сегодня хочется, типа, вот этот кейсик еще... Мы уже можем, бля, нахуй я нож, спрашивается, продавал. Короче, похуй. Ри рискуем, я хочу вот эту тему подолбить. Это знаешь, своеобразный пилот. Блин, я очень надеюсь, что вам гагадроп зайдет. Просто по той причине. Ебать, вы меня просили. Блять, ну можно за 20 тысяч язуморный дракон? Пиздец, он же дешевый. А, ну 20. Ну ладно, блять, хоть так. Ебать, это мы получается сколько? Уже раза 3, наверное, 4 после половых испытаний пизданули. Бля, ну он изумурный дракон. Все, чекай, после ножа какой-то пиздос пошел. 20 тысяч хотя бы. Ну, блять, хотя бы 20 ладно. Короче, тема заходит, в следующем ролике ебашим немного поношенный, но тут уже нифига себе. И гунгнир лежит, блин, и торт из печи, пизду отлезать, короче, ты понял. Элитный кейс, его тоже можно открыть только один раз. А по обороту у меня вообще как тут? Как в нашей компании по обороту? А где мой оборот-то, ёпта, я не вижу свой оборот, блядь. Ладно, хуй с ним открыть. Элитный кейс, побежали. Бля, ну тут можно и типа шлак, всякий реактор выбить. Реактор сейчас, блядь, дорогой, интересный или нет? Пиздец, ну у меня оборот 100 тысяч, что это за нахуй? блять. А, извиняюсь, 5К. Нормально, нормально, блядь. Типа за сутки можно открывать только по одному кейсу, да? А, заебись. То есть мы, блять, так мы все фришные кейсы сейчас можем пиздануть. Но ну, вот такая телега это уже поинтересней. Не ноар, кстати, он может дохуя стоить. А может и нихуя не Тысяча 1300, блядь. Не, ну мы сегодня все кейсы пизданем. Но, блядь, надо было с дешевого начинать. Я же, блядь, по привычке на дорогое полез. Придурок, сука. Император, блядь. Кстати, реальный император, заебись. Сколько? Пусть это трек какой-нибудь будет. блять, 600 рублей, да еп Серебряный, блядь. Похуй, давай уже фастом, потому что, ну, типа, дешевые кейсики пошли. Я, кстати, посмотрели заодно, как фастом крутится. Блять, реально миллион лет на гагадропе меня не было, нахуй. Бронзовый открыть. Крайний раз открывали, короче, когда прокачка подписчиков в компьютерном клубе была. Вот. Не видел ролик, посмотри, тоже прикольная тема. Там, типа, такой лайф-формат, и получилось достаточно интересно. Эмбарго, блядь. Ну тут уже все. 59 рублей, бля. Ржавый кейс, хуй с ним, давай. Ну тут уже, блядь, хотя бы есть. Прикинь, перчи даже есть, охуеть. 30 тысяч на балласте, блять, на балансе. ебаный свет. Поехали, короче, поношенный кейс. Ебать, а это фастом прокрутилось. Хорошо, а, да хули хорошо-то, плюс-то не такой большой. На сегодня прям хочу заострить внимание на вот этих поношенных кейсах. Но они реально, ну не поношенных, а премиум, да? Как они тут? блять, вулкан, сука! Дорого, дорого-богато, пожалуйста, пусть он дохуя. Ебать, 27к, заебато. Это чё, это чё, это чё? Это получается еще один половой кейс. Где он, блять? О, половой, заебись, поехали Бля, ну тут типа, ебать, дел, а, дел, не, дел, а нет Сука, мне показалось, дел, блядь, был А вот это заебата, а вот это охуенно, а вот это заебись, все Да, блядь, тот же самый нож, все заебись И 65 рублей на балике остается, я хуй знает, на чаевые, давай 65 рублей, блядь И сейчас нож выпадет за миллиард или не выпадет, что, блядь А, 15, короче заебись нахуй. Вот такой получился результат данного видеоролика. 60 тысяч получилось все-таки выбить. Короче, ребят, полторашка, дойдем до сувенирного кейса. Мне его реально интересно открыть. Ну, типа, нихуя себе, кейс за 100 тысяч рублей. А еще и с тем учетом, если тебе наклейка, айбайпауэр выпадет. Но ну, это все, блять, это нахуй бомба будет. Короче, всем спасибо, это был Человед. Полторашку набираем, ебашим дальше. Всем спасибо, всем пока. Ой, блять, скоро дойдем до вот этой хуйни. Пока всем.